Начнем. Да, добрый день, уважаемые слушатели. Я вас категорически приветствую. зовут меня Алексей Лазарев. Я являюсь менеджером проектов компании Актив. И сегодня наш вебинар будет посвящен новой версии нашего программного продукта RUTOKEN лагон Посмотрим, какие изменения были сделаны, как правильно пользоваться этим продуктом. Узнаем, что может и пока чего не может продукт. И если какие проблемы возникают у пользователя. Что с этим можно сделать? Давайте я начну листать презентацию. Я надеюсь, все видно. Что такое РУТОКен Лагон? rutoken Лагон это продукт, который призван заменить небезопасную парольную аутентификацию на двухфакторную аутентификацию с использованием устройства RUTOKEN. Ну, какие недостатки у парольной аутентификации, наверное, все знают, мы эту тему подробно сегодня рассматривать не будем, на всякий случай вот кидаю ссылочку а, на наш предыдущий вебинар по данной теме, как раз по продукту Ротокен Лагон, где вы... Можете подробно услышать Владимира Салыкина, нашего коллегу, который весьма доходчиво о всех недостатках и преимуществах двухфакторной аутентификации рассказывает именно в контексте ROTOKEN.Logon. Мы сегодня такой немножко технические вопросы затронем, ну и то, что касается пользователей, поехали дальше. Что в основе у нас лежит? В основе у нас лежит Windows Credential Provider это технология, которая осуществляет предоставляет как бы интерфейс для организации входа в аккаунт Windows. Если вы входите по графическому коду, по паролю, по картинке, по еще чему-то, по фотографии везде работает Windows Credential Provider. Интерфейс этот публичный. Поэтому можно делать свои credential провайдеры что мы, собственно, и сделали. А что же такое RUTOKEN Lagon, то есть как он работает? Rotoken логон подменяет стандартный пароль Windows, который вот вам удобен для входа, заменяя его на сложную последовательность байт. То есть это вот, она может составлять до 63 символов длиной генерироваться специальным генератором и запомнить такой пароль, ну, маловероятно, если вы только не какой-нибудь там гений индийский, который может там 60 страниц текста запомнить. Что используется? Ну, эта последовательность хранится а, в ROTOKEN. соответственно, когда вы входите в Windows, эта последовательность извлекается и подставляется в виде обычного пароля, ну, как обычный пароль. То есть оно ввелось, и вы вошли. А, что при этом происходит? А, пароль в токене хранится в шифрованном виде. Зачем это сделано? Ну, во-первых, есть такие программы, как сниферы USB, которые работают подменяя системные DLL-ки, и вы можете, вернее, злоумышленник может подсмотреть, что происходит у вас по USB протоколу. Собственно, в нашем случае он чистую последовательность не увидит, пароль, ключ шифрования пароля хранится на компьютере пользователя, и по USB он проходит в шифрованном виде. Второй момент – это защита от кейлоггеров. То есть вы клавиатурой не пользуетесь, когда входите, вы просто вводите пин-код, соответственно, пароль через кейлогер никто не узнает. Ну и использование самого RUTOKEN как ключевого носителя – это, в общем-то, такая вещь. RUTOKEN есть теперь много у кого, и почему бы не использовать его, например, и для входа в систему. Тем более, что это сделано сейчас удобно. Поехали дальше. Какие устройства мы сейчас поддерживаем? Ну, в принципе, всю линейку, начиная там с ROTOKEN S, нашего такого древнего заслуженного устройства, ROTOKEN Lite, ROTOKEN CP всех модификаций, как в виде смарт так и в виде, собственно, USB-брелоков, Bluetooth-токены, все это поддерживается. Пока нет поддержки u и OTP, но мы над этим работаем. Итак, у нас произошло знаменательное событие. Теперь токен Лагон сертифицирован по НДВ. Да, ребят, если появляются вопросы, забыл сказать, вот есть у нас вкладочка с вопросами, можно туда и задавать. Если они по ходу появляются, никто от ответа не выйдет. Вот такое отступление. Да, э, собственно, отсутствие недекларированных возможностей, то есть э, можно его теперь использовать вот там, где применяется такой стандарт. Uh, ну, давайте теперь перейдем к демонстрации, сейчас я включу экранчик, мы посмотрим, как это все работает, так, я надеюсь, так, видно ли экран, так, видно ли было презентация? все хорошо. Отлично. Так, ну что, чтобы получить RUTOKEN лагун, нужно скачать его на нашем сайте. Вот она страничка. Собственно, сейчас мы качать не будем, дабы времени отнимать. Я его заранее скачал. Давайте его поставим. Так, э экран не видно. А, вот-вот-вот, сейчас, секундочку. Sorry. Ага, ага, а вот теперь, а вот теперь... Да, все супер, отлично. А, да, давайте скачать наш вагон можно на нашем сайте. Собственно, качать мы его не будем, он уже закачан. Это именно та версия, которая сейчас лежит на сайте. Давайте его установим. Так. Установка, в принципе, не такая долгая поэтому можем себе позволить. Вот, что он сделает. Он сейчас установит драйверы RUTOKEN, так как их сейчас нет в системе, а некоторые компоненты из них нужны. И, собственно, панель управления, она полезна, если вы работаете с ROTOKEN. И, собственно, сам продукт. Угу, угу. Так. Все, можно запускать утилиту администрирования. Чтобы продукт заработал, нужно запросить у нас лицензию, либо тестировать, либо приобрести ее. Вот, давайте ее укажем. Вот видим, что лицензия на продукт сейчас отсутствует. Подгружаем нашу лицензию и видим, да, вот это пробная лицензия, которая истекает через пять дней. Вот. Все. Так, теперь нам нужно подключить наше устройство. Давайте это сделаем. Угу. Так, вот это появился наш RUTOKEN токен ECP Flash. Открылась флешка. И сейчас мы еще подключим. Второй наш токен – это ECP CC... РУТОКены CP в виде смарт-карточки, которую я использую для пропуска на работу, так как на нем есть RFID-метка. Так, вот он появился. Вот мы видим, что это смарт-карта RUTOKEN cp си и RUTOKEN CP Flash. Ну, зачем нам два токена? Я по ходу действия объясню. Так, давайте видим Пин-код. И вот мы можем добавить профиля. Сейчас на машине у меня стоит два пользователя. Первый – это администратор, второй – это пользователь. Без прав администраторов. Собственно, давайте его привяжем к токену, вернее, к смарт-карточке нашей. Вот, мы видим, что система сгенерировала нам сложный пароль. Это 32 символа по умолчанию, может быть 64. И, собственно, все, что нам нужно сделать, это ввести наш пароль текущий, который вот он был такой слабенький, простенький. И мы его привязываем к руптокену. Все. Вот мы получили. Система предлагает распечатать нам пароль. Зачем? Ну, как говорится, на всякий случай, если у вас вдруг токен утерян, вы можете его сохранить на бумажке. Бумарочку это положить в укромное местечко в сейф или куда-то и пользоваться ей только на случай экстремный. Какой-то, ну, потеряли токен. Бывает. Так, сейчас мы увидим, что а, появился распечатанный парольчик собственно да на котором указано что это за токен какая у него метка серийный номер что за пользователь на какой машине когда это было сделано и собственно наш пароль вот храним этот документ недоступным третьим лицам месте и поехали дальше давайте теперь привяжем нашего администратора Добавляем профиль. Вот. А здесь нам не предлагают в данном случае ввести пароль, поскольку данная учетка является глобальной. То есть это учетка Microsoft. И для того, чтобы не использовать OneHot на другие машины, мы используем тот пароль, который есть сейчас. В принципе, это можно делать и с обычной учеткой, но имейте в виду, что есть такой момент, когда вы вводите, допустим, недостаточно сложный пароль, вас отошьет э, сам лагон, а если вы вводите пароль, который не соответствует, допустим, требованиям групповых политик Windows, то вас отошьет уже сама Windows в процессе, когда вы будете привязывать токен. Э, да, бывает такое, поэтому лучше пользоваться сгенерированным, во-первых, это надежнее, а во-вторых, у вас ошибок не возникнет. Мы Постараемся это в ближайших версиях подкрутить, чтобы сразу проверялось. Но пока вот так вот. Так, давайте мы сейчас введем наш парольчик. Вот наши учеточки. Так, где у нас наш любимый кипас. Так, так, так, так, так, Вот и привязываем администратора собственно на этом все мы привязали токен для того чтобы активировать нам сейчас э, нашу учеточку нужно выйти из системы давайте выйдем вот экран есть Собственно, вот наши пользователи. Для первого входа в систему нам необходимо будет указать в э, параметры входа наш ROOTOKEN и вводим ПИН-код. Вот, здесь мы видим пользователя, то есть какой номер э, серийный у него, имя токена. И, собственно, э, если у вас лицензия заканчивается или срок ее действия там, меньше двух недель, то вам будет выкинуто вот такое предупреждение. Так, э, входим. Да, первый раз. Оно ну, как-то дольше, чем хочется. Вот мы вошли. Это аккаунт нашего пользователя, у которого нет административных прав. Поэтому, например, вот запустить админочку он под своей учеткой не сможет и что-то испортить. Ну, давайте запустим ее от имени администратора. Так. И посмотрим, что она нам может предложить кроме того, как привязать запись. Собственно, настройки. Что мы здесь видим? Мы видим, что мы можем включать вход с Windows с помощью ROOTOKEN. Если в нашей организации какие-то требования по безопасности более высокие, мы можем вообще отключить, например, вход при помощи других способов. Но при этом нужно быть осторожным поскольку при утере токена у вас будут проблемы. И воспользоваться распечатанным паролем вы в данном случае не сможете. Для этого как раз мы завели администратора. То есть администратор в случае какой-то экстренной несуразности, он придет и поможет, войдет нам или привяжет новый токен, ну или включит вам обратно аутентификацию по паролю. но Скорее всего, токен привяжет. Вот. И есть такая вещь, как вход в Windows с помощью ROTOKEN при загрузке в безопасном режиме. Вот данный режим – это, так сказать, последний оплот, где вы можете войти самостоятельно. То есть если у вас нет учетки администратора, это домашняя, например, машина или какая-то локальная вы сможете взять распечатанный пароль и перегрузиться в безопасный режим и войти туда. Так, Кроме этого, есть у нас такая вещь, как реакция на извлечение токена. То есть, если мы вынимаем токен, что должно происходить в системе. В данном случае по умолчанию у нас стоит не реагировать, но давайте, например, сделаем блокировочку компьютера. Вот. Ну, про генерацию паролей, в принципе... Тут особо ничего сложного нет, то есть из каких букв цифр, настраивая эту вкладку, будьте уверены, что она соответствует как бы политикам вашим групповым в плане требований к сложности паролей, Поэтому лучше оставить как есть, то есть здесь гарантированно любой политике вот эта комбинация будет удовлетворять. И, собственно, есть у нас журнал событий. То есть то, что происходило в системе в контексте использования RUTOKEN LOGON. То есть это и вход в систему, это и подключение-отключение токенов, запуск утилиты, возникновение каких-то ошибок, верный пользователь ввел или, или неверный. Все это здесь отражается. Это могло быть, может быть полезно для админов, если какие-то проблемы. Например, там пользователь много раз вводил неправильный пин-код. Если он ввел больше пяти, это тоже будет отражено как э, подозрение на брутфорс, например. Так, собственно, вкладочка помощь ведет нас к онлайн-документации. Почему онлайн? Ну, потому что она у нас постоянно обновляется. Э, возникают новые версии, и чтобы было это доступно, мы ее выложили вот так. браузере открываем. И все смотрим. Так, ну, здесь вроде бы все. Давайте представим ситуацию, что пользователь у нас взял и потерял копию. Вынул его. Вот сейчас он вынул. Машина заблокировалась. Что делать? Да, мы видим, что у пользователя осталась возможность... Так как токен у него войти по паролю. Ой, надо было включить еще блокировочку. Ну ладно. Вот. Ну, у него есть администратор, который даст ему шанс войти. Вернее, войдет под своей учеткой и пропишет новый токен. Давайте войдем под администратором. Сейчас еще раз продемонстрируем, что бывает, когда включаем блокировку. это наша админская учетка так. идем в настройки и отключаем вход windows при помощи других способов и выходим Эти отключим токен А, он уже отключен. Еще. Сейчас в машине токен не подключены. Блокировка входа другими способами включена, соответственно. И вот мы наблюдаем сейчас такую картину. То есть войти мы не можем. Так, подключаем токен. И видим, что можем войти использованием только пин-код, соответственно, никаких параметров вход дополнительных у нас нет. В этом плане нужно быть осторожным, не терять токены и иметь резервную учетку того, кому, кому вы доверяете. То есть, если это организация, то обязательно заведите администратора, если у вас какие-то требования. Потому что администраторы, как правило, люди ответственные. Ну, собственно, вот, что мы еще можем сделать. Можем отвязать токен. Давайте подключим еще смарт-карточку. Если по какой-то причине вам выдали новые устройства, более модные, вы можете отключить старый токен и подключить новый. Запускаем. Берем нашу SC. Выдали новый пропуск, например. Старые пошли на уничтожение. Все, нажимаем кнопку «Удалить». Теперь наша задача ввести Windows пароль, тот, который нам удобен. Но я, безответственный пользователь, ввожу плохой пароль, например. Что получу от администратора известной субстанции. Все, удаляем. Все. Мы отвязали профиль у нас осталось только учетка администратора все легко и в принципе и быстро вот видите, весь функционал я вам рассказал буквально за 10 минут на этом я думаю при, э, демонстрацию остановим и посмотрим что можно делать дальше так со звуком опять проблемы нет все хорошо так, но пока нет новых. Так, что же можно делать и чего нельзя делать с токен Lagoon? Что можно хранить на токене профиля одного пользователя для разных компьютеров? Да, можно. Можете привязать а, несколько учетов для разных машин на один токен и ходить с ним по разным машинам. Если у вас там есть аккаунт пользователя, можете на него заходить. А Хранить на одном токене профили разных пользователей компьютера. В принципе, да, можно, но зачем? То есть потеряете один токен, и сразу куча пользователей у вас отвалится. В IT не сможет, придется звать администратора, перепрописывать все. Лучше использовать каждому свой токен. Все-таки ROTOKEN – это устройство персональное, оно хранит ваши личные секреты. Создать параллельную учетную запись администратора на другом токене. Можно, да, и в организациях рекомендуется, потому что за всеми пользователями не уследишь, должна быть учетка администратора. То есть пользователи очень часто теряют токены, чаще, чем хотелось бы, и это да, действительно проблема. Чего нельзя? Нельзя привязывать несколько токенов к одной учетной записи, поскольку токен у него есть серийный номер. Этот серийный номер участвует в привязке. Мы не можем, например, сделать дубликат для одной машины э, разным пользователям, Ну, роз, разному или одному что делать. Ну, либо использовать параллельные учетки, либо, ну, будем думать, как это сделать лучше, безопаснее. Подумаем. Использовать RUTOKEN Lagon для аутентификации пользователя домена. Да, это больной вопрос в контексте лагон, Пока нельзя. То есть пока безопасного способа, как это сделать. Мы над этим тоже работаем, но у нас есть запасной вариант. У нас есть RUTOKEN для Windows. Вот ссылочка вот с этим QR-кодом, она как раз ведет нарутокен для Windows. Это набор технической документации под все операционные системы с картинками, скриншотами, пошаговыми инструкциями, как штатными средствами Windows и э, всяческих доменных политик сделать э, нормальный вход по токену с центром сертификации, с выпиской сертификатов именно для доменных политиков вот третий вопрос работа под rdp здесь на самом деле вопрос неоднозначный поскольку раньше когда-то пару лет назад это можно было провернуть отключив нла то есть когда вы отключаете аутентификацию на уровне сети вы сначала входите в rdp Соответственно, вам система выдает экран, и потом уже входите в систему. Так вот, по-моему, в 2018 году под Windows вышел патч, который эту дырочку прикрывает. То есть, если вы даже нажимаете галочку, войти, по крайней мере, я пытался экспериментировать, не получилось. Если у вас старая система, ну, можно попробовать. Но я бы не советовал, поскольку это достаточно серьезная дыра, мы не советуем использовать дырки для обхода каких-то неудобств. Итак, значит, теперь ситуации, которые возникают у пользователей. Да? Что делать, если потеряли токен, например? Да? Ну, первое – это позвать администратора, у которого есть ученая запись на данном компьютере. Если вам бумажечку у вас забрал с распечатанным паролем, он либо по бумажке войдет, либо по своему токену. И восстановит вам вход на новом токене. Это делается, как мы видели, за несколько секунд. Удалили RUTOKEN Lagon, не отвязав учетную запись от токена. Ну, можете поставить снова RUTOKEN Lagon. И все настройки, которые вы делали, они на самом деле не удаляются. Это сделано вот на случай, если вы что-то Грохнули случайно или намеренно, может быть. Восстановить можно. Опять-таки можно воспользоваться распечатанным паролем и сменить пароль учетной записи на более удобные уже штатными средствами Windows. Этот процесс мы постараемся тоже автоматизировать, ну просто пока не успели. Нет токена... Нет учетной записи администратора, плюс включена фильтрация способов ввода. У нас есть последняя лазейка это безопасный режим, где вы можете войти по, опять-таки, распечатанному паролю. Если вы безопасный режим отключили, ну, здесь уже мы ничего не сможем сделать, либо нужно будет дожидаться окончания срока действия лицензии, хотя не поможет пароль, все равно сложно либо уже какими-то более радикальными мерами. Все вопросы здесь к администратору поможет. Истек, срок действия лицензии. Ну, на самом деле, если вы, несмотря на предупреждение, так и не обновили лицензию, то просто у вас отключится сам кредил провайдеру токен Лагон, а все остальные провайдеры установятся. Вот также сможете войти по бумажке и спокойно пользоваться дальше продуктом, приобрести лицензию и... и работать дальше. Так и собственно самое главное это старайтесь не использовать блокировку других способов входа и входа в безопасном режиме без отдельной учетки администратора. Это актуально для организации. Если вы как бы дома это делаете, в принципе. Очень удобно, поскольку все пароли сложные у меня. Например, на боевых машинах с токеном очень удобно. Там экипаж лежит на флэше, и всякие интересные вещи. Сертификат для входа в домашний VPN. Все на одном девайсе. Если кому-то интересно, могу рассказать, как это делается. Вот, собственно, по вопросам. Если какие-то вопросы... Ага, ага. А, давайте пробежимся по вопросикам. Вот я вижу 4. Как обеспечивается защита от кейлогер Защита от Keylogger обеспечивается тем фактом, что вы вручную клавиатуры ничего не вводите. Выводите только пин-код, который сам по себе бесполезен, без устройства. Вы ввели пин-код. Система открыла защищенный контейнер на токене, взяла оттуда пароль и все. Вот этот сложный пароль как раз, он, кейлогер, никак не попадает. И, соответственно, по usb ниферу вы тоже не сможете его отследить, он пошифрован в этот момент. При использовании продукта есть возможность удаленного подключения КАРМ. Арм это в таком контексте сейчас. То есть это арм токен или… Уточните, пожалуйста. Вернемся к этому вопросу. Будет ли доступна запись вебинара? Да, будет, конечно. Все вебинары у нас выкладываются на наш YouTube-канал компании «Актив». Настройки необходимо производить локально на всех компьютерах или существует серверный инструмент для централизованной настройки. К сожалению, в данный момент пока локально. Мы над этим вопросом думаем, и в принципе есть кое-какие варианты решения, и возможно эта же модификация будет включать в себя и доменную аутентификацию, но появится она несколько позже. Так, еще вопросов пока нету. Давайте дальше пойдем. А, собственно, да, маленький такой хак. Windows 10. Вход в безопасный режим. Сделан несколько изуиским на мой взгляд, способом. Но можно. То есть вы не войдете в систему, если у вас система не загружается. То есть вам нужно будет имитировать сбой загрузки системы и тогда через меню вот этой начальной загрузки вы сможете войти в безопасном режиме, либо используя флешку с низким восстановлением. Это не очень удобно. То есть, как раньше, по F8 ходили, можно настроить, вот если ввести вот такие вот командочки, bcd едет, перезагрузить систему и... Можно входить по F8 и выбирать безопасный режим при загрузке. Единственное, чего хотела бы посоветовать, если у вас какие-то быстрые SSDшки, сейчас они очень быстрые, просто вы не успеваете нажать этот F8, просто отключите FastBoot в BIOS. Это поможет. То есть это лучше сделать заранее, ну, чтобы потом не испытывать трудности и не прыгать с бунт. Так, вопросы еще, ребят, будут. 69 человек у нас, очень классно. Данный продукт, да, Мария, спасибо за вопрос. Да. Продукт сейчас предназначен для локальных пользователей, для аутентификации. То есть мобильных, если вы используете, допустим, аккаунт Microsoft, но с доменными пока не работаем, для доменных у нас есть RUTOKEN для Windows. Для кого еще позиционироваться? Ну, для домашних пользователей, для тех, у кого есть какие-то армы, которые не входят, допустим, в доменную сеть в учреждениях, особенно тех, которые связаны с различного рода секретными, не то чтобы секретными, но ну, конфиденциальные, то есть есть рабочие станции, на которых вот есть обработка конфиденциальных данных. Она не входит в общую сеть как бы, предприятий и туда пускают по регламенту ну и токен для этого, как сертифицированное устройство, в принципе, может подойти. Вот. Да, над доменной аутентификацией. Пока пользуйтесь обходным путем RUTOKEN для Windows, но я думаю, мы все-таки сделаем доменную аутентификацию для RUTOKEN LAGUN. На, на самом деле проблем не такая. Просто ее красиво нужно организовать, чтобы это удобно было. Так еще вопросы будут, ребята, коллеги, уважаемые слушатели. Вижу. Да, пожалуйста, Мария, если что, если что, вот контактные данные наши есть. Мой адрес Ал Ал Алексей Лазарев. Рутокен Здесь у нас э, контакты общие. Ну, в принципе, вас через наших менеджеров техподдержки выведут на меня. Мы с вами можем поговорить, обсудить, какие проблемы, какие потребности есть. То есть наша сейчас задача на данном этапе – это как можно больше собрать от вас фидбэка, чтобы сделать э, удобный большинству продукт. А, удаленное подключение КАРМ. Угу, угу, угу. Удаленное подключение, к сожалению, ну, если вы вошли по RUTOKEN LAGON, то есть через RDP вы КАРМ можете подключиться, например. Но удаленное подключение через RUTOKEN LAGON, тут э, я бы не советовал так делать. Так, вроде бы на все вопросы я ответил. Вот, пишите нам, звоните. Мы всегда рады вашим звонкам, вашим пожеланиям. Если есть предложение, мы это всегда учитываем. Ну что ж, раз больше ничего нет. Тогда огромное спасибо за внимание. Да, был очень рад видеть, услышать и читать такое большое количество обращений. Вот, удачи вам, не болейте. Берегите себя, оставайтесь дома.